Что же нас ждет в сентябре? Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня прогноз достаточно подробный. Календарь, все, кто у меня заказывает календарь, я уже отправила. Новый календарь готов. Угу. Благодарю вас за сердечки. Очень приятно. Значит, что нас ждет? Ну, Сатурн и Юпитер продолжают быть э, ретро. Они будут ретроградными весь месяц. К этому всему еще добавляется для счастья 10 сентября Меркурий ретроградный. Что это нам дает? Да? Сатурн нам несет карму. То есть то, что мы заработали своими поступками, нам прилетит как бумеранг. И Юпитер, что нас ждет, он закрывает способности обучаться, способности понимать. Закрывает способности помнить о каких-то простых вещах, которые важны цены. Например, в случае какой-то болезни, что можно использовать там имбирь, да, соль, соду, йод. Да, то есть какие-то простые вещи мы забываем. Мы бежим в аптеку за какими-то трудными таблетками. Большинство, когда Юпитер просто закрывает нам способности об этом помнить. Юпитер отвечает за учительство, за знания, за мудрость, и поэтому Юпитер дает нам возможность вот просто быть в какой-то забывчивости, в какой-то иллюзии. Меркурий ретро будет сложно вести переговоры, будет сложно понимать друг друга, нужно обязательно использовать какие-то трюки, разговаривать на языке того человека, с которым вы ведете переговоры. Трудно будет с продажами после 10 числа, да, то есть те, кто работает в продажах, ощутят это, что здесь либо нужно понимать очень хорошо, но удача будет отворачиваться, когда Меркурий в ретро. К этому всему у нас продолжает Кету быть в точке Мритью. это тоже не очень хорошо, это сама по себе негативная планета Кету, и она еще усиливает свои негативные качества. Она будет ограничивать нас, да? то есть в каких-то моментах будет хотеться лучше остаться дома, никуда не ходить. Кого-то это будут ограничивать уже более сильно с точки зрения Вселенной, то есть это может быть простуда, больница. Ну, для самых негативных людей это уже... Тюремное заключение, да, ну, в принципе, ограничить человек может и сам себя от того, что просто неохота никуда идти. Кстати, Юпитер ретро тоже дает лень, просто неохота ничего делать. Обязательно прокачивайте Юпитер, ну и Сатурн тоже прокачивайте, да, потому что по карме не всегда нам прилетает то, что нам хотелось бы. Часто очень. Не зная кармических законов, особенно люди делают выбор неблагоприятную сторону совершения своего поступка, и потом рикошет прилетает. Эм. Все эти три планеты Сатурн, Юпитер и Меркурий, будут сильно влиять на нас, особенно на тех, у кого в, вашей, ну, в своей карте Натальной, э, травмированный Юпитер, Сатурн и Меркурий. Да, то есть обязательно смотрите. Например, у меня Меркурий травмированный, и мне вот иногда лучше помолчать, да, особенно в отношениях с близкими, в отношениях с другими людьми, с которыми потом можно сказать лишнего и жалеть, да. Вот об этом стоит задуматься всем, у кого, допустим, Меркурий ретро или в падении, или в сожжении. 11 числа у нас будет Луна в точке Мритью и Марс меняет дом. Планета Марс меняет дом и знак зодиака. Здесь тоже будьте внимательны, Марс это силовая такая структура. Будьте аккуратны, если нужно общаться с какими-то силовыми структурами, с военными или с, с полицией, да, с какими-нибудь налоговыми ситу, ситуациями. То есть здесь нужно либо поменять день, не ходить в этот день, да, либо прокачивать, гармонизировать так, чтобы ситуация прошла в вашу пользу. Венера будет сожжение у нас 15 сентября, и она продолжается целых, целых три дня. Будет Венера в сожжении. Здесь нужно будет аккуратно с сердечными делами, с любовью, с красотой, с творчеством. Может быть, просто перенести какие-то моменты на другой день или быть очень терпеливой в этот день. Дальше у нас Меркурий. И Венера продолжает быть сожжение. Вернее, Меркурий начинает еще быть сожжение, кроме того, что он ретроградный. 18 числа. И Венера продолжает быть сожжение до конца месяца. До конца месяца. Так, хорошо. Значит, с Венерой будь, будьте аккуратны, да, тоже, с любимыми. Промолчать лучше, да, тут и, и Меркурий, с одной стороны, можно наговорить лишнего, и Венера может в эмоции, по эмоциям сильно раскачать. Обидеться иногда можно на ровном месте в таких ситуациях, в отношениях. Луна, Венера, Меркурий в сожжении будут еще 25-го, да, то есть к Венере и Меркурию добавляется и еще Луна в сожжении. И Венера еще меняет дом Зодиака, так что с 25 а сентября вообще особенно будьте осторожны. Там очень много соединений, негативных влияний от планет. Ну и что еще хочется сказать. Да? А, полнолуние у нас будет 10 сентября. Новолуние будет 26 сентября. А, есть у нас такие дни, которые называются в астрологии «пустые руки». То есть они ничего не приносят хорошего, но и ничего не приносят плохого. Да, то есть в этот день э, какие-то ситуации если мы знаем что день пустые руки можно не переживать да, то есть все сложится более-менее близко к нулю да ни туда ни сюда ни, ни плохого ни, хорош, ни хорошего толком не произойдет э, ну, наверное вот это самое главное что я рассказала да и что можно сказать э, из того что у нас сейчас происходит откуда мы ждем новости до да, какие-то э, ну, Понятно, что наши правители будут под влиянием планет, если они не знают, что такое прокачивать, гармонизировать, что такое божественные силы, что такое общение с Богом. И те правители, которые находятся в общении с Богом, их действия будут правильными, потому что все негативные составляющие планет не влияют на тех, кто идет по жизни с Богом. Те, кто регулярно читают молитвы, мантры, ставят свечки в церкви, да, если это христианская религия, заказывают яги, если это ведическая культура, кто уже понимает, насколько ценна ведическая культура и насколько всем она нам принадлежит по праву рождения на планете Земля. То есть нас для чего-то забрали эти знания, чтобы мы оставались вне знаний, да, чтобы мы не понимали, как это. Но те, кто понимает, те, кто сейчас уже просыпаются люди, понимают, что ведическая культура, она нисколько не вредит э, религии христианской. Э, ведическая культура не является религией, она была на всей планете Земля до того, как начали возникать религии. И для чего нас разделяли, э, чтобы властвовать над нами. Да. Конечно же, разделяя власть, властву это использовали, когда включались разные религии. И здесь стоит обратиться к нашим корням, потому что еще 2000 лет назад наши предки были ведической русью. Поэтому э, на сегодняшний день самые сильные э, инструменты это яги с э, ведическими мантрами, потому что ведический язык, э, санскрит, он не подвергался такому частому кастрированию, как русский богатый и могучий язык. Из русского и богатого и могучего языка не просто выбрасывали лишние буквы, выбрасывали те буквы, которые доносят наши молитвы до Бога. Поэтому для нас сейчас э, самым качественным инструментом остаются санскритские слова, мантры и знания, которые есть в ведической культуре. К ним стоит обратиться. Дальше, значит, что хочется еще сказать, что э, вс всегда за тем, кто э, идет с Богом, будет сила. Будет сила, будет победа. Поэтому ждем просто эту победу, продолжаем молиться, чтобы отдать наши силы, наши энергии, нашу веру туда, где сегодня в этом очень сильно нуждаются. И календарь уже готов, который можно купить, который стоит на один месяц 500 рублей всего-навсего. Девочки мне пишут очень много отзывов об этом календаре. Многие говорят, что уже не представляют свою жизнь без этого календаря. В него можно подглядывать каждый день. Он подходит и для продвинутых в астрологии, и для тех, кто совершенно новички, ничего не понимают. Календарик, в принципе, раскрашен в красный, желтый, зеленый. То есть зеленый можно двигаться. Желтый стоит задуматься или сгармонизировать ситуацию. И красный э, стоит посмотреть, да, что произойдет. Быть очень терпеливой, внимательной, естественно, гармонизировать ситуацию. И э, какие-то решения можно принимать, исходя из этого. Очень э, классно, мне нравится, когда идешь за покупкой э, тот день, который благоприятный для покупки, и деньги очень быстро возвращаются. Либо кто-то дал премию на работе, да, либо кто-то вернул деньги, которые вы уже забыли, что вы дали в долг, либо какой-то еще подарок судьбы, кто-то угостил вас чем-то сдачи, еще что-то и так далее. То есть очень классные прилетают э, приятности. Да? приятные совпадения для многих. Но ну, Я думаю, что на начальном этапе не обязательно верить что в астрологию, достаточно просто думать, что я посмотрю, что из этого получится. Это уже маленькая ступенечка для нашей веры. Ну и когда вы уже получаете классные прилеты от судьбы, от вселенной, от Бога, то вы начинаете постепенно понимать, что да, это работает, это законы природы, которые были всегда, Никто их не может отменить, к счастью. И э, когда мы на них обращаем внимание, то жизнь проходит достаточно успешно. То есть мы больше успеваем сделать дел. Мы знаем, в какие дни лучше просто отдохнуть, а в какой день сделать какие-то телодвижения, чтобы это принесло успех. И есть действительно дни, когда сколько бы ты ни работал, хоть 24 часа в сутки успех они не приносят. И в эти дни действительно лучше отдыхать. Когда вы умеете э, вот это вот понимать, ваш организм потом настраивается на такой календарь, вы начинаете чувствовать это автоматически. То есть у кого-то появилось желание провести пост, потом оказалось, что это день и кадыши, когда нужно проводить пост. Э, Кто-то решил, что сегодня пойду в парикмахерскую, подстригусь, а потом смотрят в календарь и говорят, о, я попала в классный день, к деньгам стрижка. И потом начинаются тоже приятности и чудеса когда что-то прилетает в плюс, не всегда это прилетает деньгами бумажные в формате, да, иногда часто это прилетает какими-то ресурсами очень ценными, которые за деньги не купить. Я в этом точно уверена, что очень много ресурсов в нашей жизни, которые не купить за деньги. И когда мы умеем взаимодействовать с этой рекой жизни и в правильные дни отдыхать, а в правильные дни делать какие-то правильные шаги, то очень классно получается за месяц. Подводишь итоги и понимаешь, что результат просто супер-вау. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас. Надеюсь, что для всех вас сентябрь пройдет хорошо. Большинство из вас уже умеют гармонизировать. Все, кто у меня был на консультации по натальной карте, я всегда рассказываю, как гармонизировать именно ваши планеты. И сейчас вы можете почувствовать, что вот те транзиты, которые сегодня я озвучила, они влияют на всех, и минимальным, с минимальными негативными событиями прилеты будут у тех, кто регулярно гармонизирует свои планеты, занимается благотворительностью и, конечно же, делает те поступки, которые приводят к успеху к успеху каждого человека. Хорошо, мои дорогие, жду вас, кому еще нужен календарь, кто еще не заказал. До конца месяца еще можно заказать за 500 рублей календарь. Если вы покупаете на несколько месяцев вперед, то он будет еще дешевле. И есть два места на следующий месяц, на сентябрь, на астрологическую карту со скидкой за 3 500. То есть это бюджетная цена. Воспользуйтесь этой бюджетной ценой только два места на сентябрь. И э, вы можете узнать очень много о себе. Да? то есть это я сразу рассказываю на первой же консультации сферы денег, сферы откуда деньги вам приходят, должны приходить легче да? если не приходят, почему что заблокировано, как это разблокировать, а, Что с мужчинами да? какие мужчины вам э, по, кар, по карме полагаются, да? как это улучшить показатели со здоровьем какие-то показатели и, конечно же, ваши предназначения, ваши таланты, способности. Да? То есть, если вы знаете свои таланты, способности и ваша профессия связана с вашими талантами, способностями, то деньги приходят очень легко и очень быстро. Трудно приходят деньги, когда человек идет на работу только из-за денег. Это быстро выгорание наступает и не хочется ничего, такой, чувствуешь себя загнанной лошадью. Поэтому я вам всем желаю работать там, где вам нравится, где вам, вас любят, и вы любите именно свою работу, не ради денег. Да? А деньги – это уже приятный бонус, который прилетает каждый месяц. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас, желаю вам счастливого сентября, и увидимся в конце сентября с прогнозом на октябрь.